Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете у меня сегодня печальные новости? Сколько это будет продолжаться? Никто ничего не знает. Вы многие многие из вас пишут мне, пишут в личку, пишут в телеграм. Ну никто ничего толком не знает. Смотрите, при входе в учетную запись свою вот, мы нажимаем и получаем. Вот такую надпись, что мы, типа, заблокированы. Я, когда до этой надписи хотел войти в свою учетную запись, когда я вводил все свои данные, там, где было время 5 минут, я спешил и написал свое имя Михаило по-польскому, она была написать по-английскому. Ну, ладно, не суть, людей даже неправильно все писали, тоже блокировали. Кого заблокировали, кого не заблокировали. Таким образом, они сейчас удаляют поддельные аккаунты. Это мультиаккаунты, люди, которые хотели на этом сайте заработать. То есть, зарегистрироваться и каждый день заходить, типа, проверять свои данные. Но ну, в своем браузере ничего не делать. Конечно, такие аккаунты не приветствуются и их будут блокировать. Когда это все разблокируют, ну, друзья, никто ничего не знает. Когда будет какая-либо информация, я скину вот в телеграм-канал, я вот сюда вот скинул. Они сейчас типа в ручном режиме проверяют, кто не нарушил правила, того разблокируют, кто их нарушил, поддельные аккаунты, конечно, их разблокировать не будут. Также вдруг вас разблокируют и у вас нету кисть верификации, вам нужно будет... Это все обязательно пройти. Ну, когда вас, конечно же, разблокируют, ну, честно сказать, вот свое мнение. Вот люди здесь пишут, я не могу войти, у меня тоже такая проблема. Я заблокирован, что мне делать? Ну, не знаю, что кому делать. Ну, тут нужно только ждать. Ну, если честно сказать, вот мое мнение. Сейчас вот август идет, как раз в этом месяце нам обещали выплаты. И они вот в этом месяце реально вот заметили, что у них такая вот проблема. Ну, не знаю. Будем ждать, ничего не хочу сказать. Но это как-то неправильно для серьезности компании, если это реально компания. Все, что мы здесь потеряли, так это время. Если нас не разблокируют, нам ничего не заплатят, мы здесь потеряли... Вот только время, больше ничего. Вот, я лично потерял, я записал про этот сайт, ну, не знаю, больше 20 видеороликов, и меня заблокировали, поддержка не отвечает, я им написал их skype и в, этот, на почту написал, ну, поддержка не отвечает. И если мы вот зайдем в раздел Новости, здесь у нас пишется, все должны отправить кис до 22.08. Значит, все-таки они сейчас по очереди нас всех, возможно, разблокируют. Но не знаю, если кого, кого либо разблокируют, пишите вот в Телеграме меня разблокировали, будет интересно почитать. И когда это все будет лично меня если разблокируют, я сниму видеоролик. Также напишу в Телеграме. И если вас разблокируют, вы обязательно пройдите КИС-верификацию. И напишите, пожалуйста, в Телеграме. Ну, вот такие, друзья, новости. Что будет дальше, посмотрим. На этом все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.